Скажи, а ты когда в Чечне был, забыл такое, что каждый вздох может быть последним? Нет, конечно, сынок, конечно нет. А тут пиздец. Вот. Но я постараюсь приехать. Тут очень много думать начинаешь по-другому. Ты бы знал просто, как жить охота. Верим. Это вообще не фильм, это блядь, не девятый рот нихуя. Тут многие руки летают, блядь, сука, ненавижу этих хохлов. Мы первые стоим, дальше нас я никого блядь. нет, сзади нас никого нет. В любой минут прилетит, все, в пиздец. У нас тут осталось, блядь, от дивизия, вообще хуйня ебаная. Ты просто не представляешь, как здесь страшно, блядь. Одна мысль о том, что, блядь, тебя родители будут хоронить где-то, блядь. За что мы идем, блядь? Я не понимаю. Ты мне объясни, вот хотя бы ты за что я воюю, блядь, за что я пришел в руку, блядь. Ни за что. Ни за да что. что мои пацаны здесь, ты знаешь сколько двухсот? Это второй Афганистан. Я просто я не понимаю, почему Путин сказал, ти, блядь, что произошло? Они ебашут нас, как суп последних, мы их ничего не можем сделать. Я водку тоннули пью, она не помогает. Ты меня, если что, извини, пожалуйста, это лучше заранее извиниться. Даже не думай. Там за контракт деньги дадут. Ты долги мои раздай, самое главное. Эй, да, ты и давай первым не морозим. Ты, блядь, знаешь, сколько я двухсоток супов положил в Камаз? Я не знаю, что было в Чечне или в Афганистане, блядь, но тут вообще бездет творится. А я я знаю, понимаю, если не бы и... на Россию напали. Я бы вставал я бы, я был стеной был бы за всех, а я не понимаю, куда я пришел, в какую страну я пришел. Они же все наши братья бывшие, они же люди, они же на русском говорят. Нахуя это все, я понять не могу. Я не могу ответить на этот вопрос.